Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я и сегодня речь у нас пойдет о термообработке. Данное видео является прямым продолжением серии роликов о ножевых сталях, где булаты, дамаски, порошковые стали мы уже разобрали и пришла пора поговорить о сером кардинале ножевой индустрии. Держите пенсне, сейчас начнется. Как обычно, на бытовом уровне люди представляют термообработку. В печи докрасно нагрели железяку, достали клещами, сунули в ведро, пошипело, остыло, готово. Чуть более вовлеченные в тему люди обязательно заметят, что докрасно нагреть и быстро охладить, это вообще закалка, после которой требуется процедура отпуска. Еще более его обязательно засыпят вопросами, какая марка стали, до какой температуры калилась, какой был режим охлаждения, сколько было циклов и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы хоть как-то унифицировать подход к пониманию процесса термообработки, стоит начать с определения. Термообработка в классическом понимании это совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения твердых металлических сплавов с целью получения заданных свойств за счет изменения внутреннего строения и структуры. Закалка, нормализация, отжиг отпуск, крио-обработка это все основные виды термички, которые обычно применяются в комплексе. Как правило, в ножевой теме термообработка направлена на придание клинкам максимальной твердости без просадки по остальным показателям. А, пренебрежение, либо сознательное манипулирование термичкой может родить клинок запредельной твердости, который и стекло поцарапает, и стружку с напильника снимет, но при этом вряд ли он будет держать нагрузки на излом. А, грамотный подход к термообработке занимается поиском идеального баланса между твердостью, ударной вязкостью и износостойкостью. Для того, чтобы говорить на одном языке, для начала разберем кристаллическую решетку железа как основного элемента любой стали. Для протокола напоминаю, что стали называется сплав железа с углеродом, где железо находится не менее 45%. Итак, в зависимости от температуры кристаллическая решетка железа может находиться в двух модификациях — альфа и гамма. В зависимости от состава стали альфа-версия кристаллической решетки живет на температурном диапазоне от низких температур вплоть до дельта нагрева в район 727-910 градусов. Гамма-модификация живет в температурном диапазоне 727-1390 градусов. Не будем сейчас разбирать, что там творится с дельта на температурах плавления. Нам особо интересна гамма-модификация кристаллической решетки железа, потому что она живет как раз на том температурном диапазоне, идеально подходящем для ковки и закалки наших любимых ножичков. Сейчас для упрощения материала и просто чтобы не спотыкаться о десятки нюансов, в качестве примера, то, о чем я буду говорить, имейте в виду чистое железо. В процессе, конечно, я буду делать оговорки, справедливые для легированных стали. Итак, для того, чтобы понять, чем одна кристаллическая решетка принципиально отличается от другой, давайте представим, что кубик кристаллической решетки – это однокомнатная квартира, а одинокий атом железа посередине альфа-версии пусть будет проживающий в квартире холостяк. Альфа-квартирка существует, пока хозяин жилплощади ведет трезвый образ жизни. Температура низкая, расстояние между атомами небольшое, гостей не ждем, сидим, пишем сценарии, пилим видосики. Но стоит немножко выпить, альфа-квартирка превращается в просторную блат-гамма-хату, когда температура с градусом повышается, расстояние между атомами увеличивается. Пацаны, залетай! Покер поиграем, песни поорем. И соседи залетают. Фигля нет, то когда да. Дверь нараспашку, и никто как бы не против, что в центр движухи вклинивается местный алкаш-углерод. Которого вот по трезвяне при низкой температуре, ну в глаза бы не видел. А под мухой так брат, братан, братишка. Вот данная модификация гамма-железа называется аустенит. И вот пока градус веселья держится на высоте его есть чем поддержать, все идет классно. Однако, когда металл начинает оставать, рано или поздно проходит та точка, когда гамма-модификация начинает откат к альфа-версии. И, ну, как вы знаете, сознательных гостей провожать не надо, они сами расходятся в нужное время, у них свои кристаллические решетки с блэк-джеком и сопливыми любимыми детьми. Хозяин хата пытается занять обратно свое центровое место, но там сидит углерод и уходить не собирается. Сыт, пьян и его хрен заткнешь общительный такой. Очевидно, конфликтная ситуация и пути ее разрешения зависят от того, с какой скоростью трезвеет компания. Ну, то есть охлаждается металл. Если температура падает медленно, то хозяин вечеринки не спеша, но очень настойчиво вытесняет углерод на границу кристаллической решетки и сам себя возвращает в центровое место, а ты там в коридоре потусуешься. Углерод парень простой, ему в принципе везде хорошо, но есть у него беда, в однорыло бухать не умеет, поэтому сволочь ходит по коридору и спаивает соседей. А в итоге в коридоре ферриты тлеют непогашенные, цементитами наплевано, в общем полный бардак. Этот бардак называется перлит, и еще раз обращаю ваше внимание, что образование этого мусора идет, когда градус вечеринки падает медленно. Вытеснение углерода с кристаллической решетки железа это диффузионный процесс, однако если градус оборвать резко, то получается ситуация, как будто нагрянули менты и всех сгребли в трезвяк, то есть парни остались тем же составом, но уже зажаты как кики в банке. И вот с одной стороны вроде сплотились. А с другой копится внутреннее напряжение. Соответственно, ждать, пока у кого-то лопнет терпение, он пойдет махать кулаками, ну, как-то не дело. Напряжение лучше снять. А как? Ну, этот способ зависит от компании. Кому-то показано пойти в бар, посидеть там часок-другой под легкое пивко и все само собой устаканиться. Другим прям вот показано выехать на природу и из банки понырять в прорубь. Также очевидно, что... В коллективе и помещении в целом э, нужно сделать какую-то ротацию, но на низких температурах, когда диффузионные процессы уже невозможны, включаются ну, другие немножко очень интересные механизмы, о которых чуть позже поговорим. Итак, аустенит – это высокотемпературная модификация гамма-железа, готовая реагировать с углеродом. Так называемый твердый раствор внедрения, то есть металл еще не потек. Но кристаллическая решетка достаточно раскрылась для того, чтобы спокойно принимать себе себя атом углерода. В случае лигированных сталей принимается не только углерод, но и атомы других металлов. Кристаллические решетки замещают атомы железа. На высоких температурах аустенит называется устойчивым. В диапазоне 727 до 240 градусов аустенит называется переохлажденным. В общем... А устанит это такая вместительная хата с крайне гостеприимной за счет диффузии хозяина. Перлит – это продукт распада устанита при медленном охлаждении, когда гамма-железа восстанавливается до альфа-состояния, а избыточный углерод выделяется в форме цементитов, ферритов и карбидов. То есть, помню, да, выгнали его в коридор, он прореагировал с соседями и его весь засрал. Соответственно, процесс термообработки, когда подразумевает и допускает образование перлитов. А, получается в итоге незакаленный металл, который спокойно можно обрабатывать, то есть сверлить, грызть напильником, пилить и все вот это вот. В случае, когда друзей закрывают вытрезвители, а я надеюсь, вы принимаете аллегорию, что вытрезвители равно закалка, а, в общем, при закалке компания сплачивается и образуется мартенсит. Мартенситом называется пересыщенный твердый раствор углерода в альфа-железе в той же концентрации, как и у исходного аустенита. Если вспомните, я сказал, что по трезвяне то есть при низкой температуре, нахрен этот углерод не упал, глаза бы не видели. Фактически это означает, что в альфа-железе предельная растворимость углерода находится в очень узком диапазоне 0,006 и до 0,25 на тысяч хат всего 2,5% угля алкашей. По аустените же в горячей фазе предельная э, растворимость углерода уже 2,14%, то есть на 10 тысяч квартир 214 алкашей. И вот когда аустенит резко охлаждают, углерод тупо не успевает выгнать с вечеринки и в ряде квартир появляется плюс один жилец. И пусть житейская перспектива прописать у себя на территории левого типа звучит как-то не очень привлекательно, а в случае с железа и его сплавов это вполне себе выгодное решение, как будто парень оказался мировой, вообще майор ФСБ и вот-вот тебя в наследство включит. За счет того, что аустенит в мартенсит превращается на сверхскоростях плюс мартенсит увеличивается в объемах, а в металле растут внутренние напряжения, кристаллическую решетку буквально ведет и из кубической она приобретает трагональную форму. На одной чаше весов, позитивный момент, металл увеличивает свою твердость. А с другой стороны, эти самые внутренние напряжения, которые могут дать микротрещины и весь дом зашатается. Для того, чтобы вот эти вот негативные последствия снизить, их риск возникновения, требуется процедура отпуска. Фактически отпуск подразумевает продолжение пьянки с доведением градуса веселья до определенного уровня и последующим медленным остыванием. То есть если по легкому шлифануть пивком, то есть провести низкотемпературный отпуск э, до отметки 250 градусов по Цельсию, то распад мартенсита будет незначительным. Небольшая часть углерода выпишется на твердой заготовке, это никак не должно повлиять. Такой вот геноцид углерода light-version ⁇ это идеальный вариант, допустим, для режущего инструмента. Отпуск на температурах 300-500 градусов ⁇ это уже винишка. практически гарантия, что углерод выпилится, но хотя бы хата останется в альфа-версии. Лучший вариант для пружин и ресорта. Ну и самый радикальный вариант это снова накатить водочки. Высокотемпературный отпуск чреват тем, что соседи начнут ломать без вашего ведома несущие стены, как-то объединять квартиры, в общем пройдет полная рекристаллизация. Как эффект от высокотемпературного отпуска это повышенная прочность, ударная вязкость и пластичность, не всем деталям нужные качества, в основном это актуально для тех деталей, которые принимают ударные нагрузки. Но я надеюсь до этого момента более-менее понятно. Если какие-то вопросы, то жду вас в комментах. Прежде чем перейти к следующей теме, необходимо пояснить один момент за скорость превращения аусланита в мартенсит. Когда я говорю про сверхбыстрое превращение в мартенсит. Я имею в виду скорость роста единичных кристаллов мартенсита, а ни в коем случае не увеличение их массы в общем объеме заготовки. Тут суть в чем? Когда углерод вытесняется из кристаллической решетки железа, это происходит при медленном остывании. То есть это диффузионный процесс, и атомы движутся на малых скоростях. Когда же аустенит при закалке превращается в мартенсит, это происходит уже бездиффузионно. При закалке температура резко опускается, она становится недостаточной для того, чтобы шла диффузия и для того, чтобы атомы могли перемещаться, задействуется уже сдвиговый механизм, скорость которого порядка 1000 метров в секунду. Однако, эта запредельная скорость она справедлива для роста единичных кристаллов мартенсита, а не для замещения объема бывшего мастенита нынешним мартенситом. Что касается замещения объема, если угодно вот, мартенсизации заготовки то, во-первых, этот процесс идет медленно. Во-вторых, он привязан к температуре, с которой охлаждается заготовка и отдыхает после закалки. А сама эта рекомендованная температура, она сильно привязана к содержанию углерода в железке. И, как вишенка на торте, мартинтизация никогда не происходит в полном объеме. Мартенситное превращение занимает несколько часов, в прошествии которых те оставшиеся зерна аустенита, которые превращение не успели завершить, повышают свою устойчивость, тем самым снижая износостойкость и твердость конечного изделия. И задача грамотного термиста это, во-первых, помочь максимально измельчить во время закалки и отпуска зерна аустенита, во-вторых, помочь их максимальному количеству преобразоваться в мартенсит. Поскольку температура окружающей среды не всегда достаточна для достижения нужного эффекта, а для многих сталей точка завершения мартенситного превращения значительно ниже нуля находится, мастера по возможности прибегают к так называемой обработке холода, то есть замораживают свои заготовки сразу по завершению процесса закалки. Да, многие сейчас подумали, это как раз речь про криообработку, суть которой по максимуму заменить не самый устойчивый аустенит на твердый мартенсит. Закономерность у этого процесса следующая. Чем больше в железяке находится углерода, тем ниже рекомендованная температура. Для справки, сухой лед дает минус 80 градусов по Цельсию, а жидкий азот, по-моему, минус 195. И вот теперь, когда мы более-менее начали понимать термообработку на уровне атомарных превращений, можно поговорить про технологичную сторону процесса. Термичка, равно как и добавление лигирующих элементов в состав стали, занимается поиском баланса между противоречащими друг другу свойствами. Фактически, опытный обученный термист может придать одной и той же железяке свойства мягкого гвоздя и закаленного сверла. Естественно, я привожу очень грубый пример, сознательно опуская значимость состава стали. Тем не менее, первый тезис, который мы должны отложить на полочку, разные режимы термообработки равно разный результат. Резонный вопрос, а что есть разные режимы термообработки? Тут кушаем слона по частям и начать надо с температуры. Для каждого сорта стали рекомендации свои. Звонил патриарх очевидности и очень просил сказать эту фразу. Если по ГОСТу или по Даташиту рекомендованный температурный диапазон оптимальный для закалки находится, допустим, в дельте от 1000 до 1050 градусов, то разбежку в каждые 10 градусов можно смело брать за отдельный режим термообработки. Я уверен, что на эмпирическом уровне большинство понимает, что закалка на 1000 градусах и на 1100 в итоге даст разный результат. Но по факту разбежки в 10 градусов уже достаточно для того, чтобы качество конечных изделий начало плавать. Дело в чем, температура, при которой концентрация зерен аустенитов в заготовке оптимальна, действительно у каждого сорта стали своя. Но если у вас нет сверхточных датчиков для отслеживания температуры и лаборатории для проведения молекулярного анализа заготовок, ну хотя бы выборки какой-то из своих партий, то даже при повторяемости, вот, видимой на 100% всего технологического процесса, уровень конечного качества изделий все равно начнет плавать в какой-то дельте плюс-минус. Само собой на глаз разницу в температурах 10-20 градусов в раскаленной печке ты хрен когда отличишь. Поэтому появляется дополнительные требования к датчикам считывающим температуру. Во-первых, эти датчики должны появиться. Во-вторых, термопары в заводских настройках обычно имеют ну, погрешность 1-2% просто по дефолту. И если на низких температурах это, казалось, ну и хрен бы с ним, то на температурах более 1000 градусов разбежка в 2% это уже в наших случае становится критичным фактором. К объему печки опять же появляется дополнительные требования, потому что один тот же объем заготовок в печке в 20 литров и в печке в 10 литров потребует разное время на погрев этих железок. Естественно, вот все, что я сейчас говорю, можно смело нивелировать опытом мастера, его конкретной пристрелкой и знанием собственного оборудования. Однако, что я хочу донести? Идеальный рецепт дяди Васи всегда будет отличаться от идеального рецепта для той же стали дяди Пети, потому что элементарно все работают на разного уровня оборудования при разных настройках. Для углубления взаимопонимания давайте попробуем дело визуализировать. Есть у нас ряд стали. Наша задача провести гипотетическую термообработку. С чего начнем? Ну, для начала хорошо бы понимать, о какой толщине у вас вообще заготовки, потому что прогреть 9 мм и 3 мм – это блин тупо разные задачи, потому что разные объемы металла. Во-вторых, нужно грамотно и взвешенно подойти к вопросу, а сколько заготовок ты вообще будешь загружать, потому что доверху набьешь, у тебя по бокам сгорит, а внутри не дожарится. Время, которое тебе потребуется на прогрев всей этой массы загруженного металла, напрямую зависит от объема твоей печи и ее производительности типа, помножен на погрешность датчиков, показывающих температуру. И вот невооруженным взглядом уже видно, что до вариантов как можно одну и ту же стали термичить, как в старом анекдоте, когда задолбаешь считать, Имею в виду это только половину, потому что ну, элементарно можно на два умножить всю вашу калькуляцию, добавив еще один пункт, а доступ кислорода. К упаковкам будем ограничивать или нет, их же можно в пакет запаковать. А про необходимость клического отжига перед началом всей процедуры я тупо молчу, ну просто, чтобы не закопаться в тоннах нюансов. Окей, худо-бедно нагрели, но теперь вопрос, а как это дело лучше остудить, потому что это критично важный параметр. Из бюджетных вариантов, допустим, вода, масло, ну можно, конечно, оставить на воздухе или в песке, но, как вы помните, сам факт закалки, он влияет на количество остаточного устанита заготовки. А чем меньше аустинито останется, тем будет лучше. Не менее важный параметр, влияющий на это все, это скорость, с которой идет охлаждение металла. И скорость напрямую зависит от охлаждающей среды. Звонил Патриарх Очевидность и снова просил передать, что разным сталин показаны разные режимы. Углеродистым надо охлаждаться быстрее, Им лучше подходит вода. Легированным желательно бы это делать помедленнее. И тут лучше работает масло. Но помимо неотъемлемых свойств жидкости, им можно добавлять присадки и менять их свойства. Например, масло можно подогреть, и тогда скорость охлаждения еще больше снизится, будет меньше проводок и меньше трещин. А в воду можно добавить соль или кислоту, и тогда скорость охлаждения еще сильнее вырастет. В общем, идеального рецепта, как лучше охлаждать ту или иную заготовку, вообще как бы не существует. Есть общие рекомендации, но как лучший рецепт под себя адаптировать, каждый мастер проходит путем проб и ошибок. И давайте сейчас опустим вопросы, как там сделать зонную закалку или как равномернее обеспечить остывание, чтобы вы там не делали. Следующая процедура у нас – это отпуск. Тут, опять же, либо ГОСТ, либо даташит, ну, скорее только опыт подскажет, сколько часов надо дать отдохнуть в заготовке и при какой температуре. Да, сейчас не будем нагружать излишним материал необходимостью цикличного отпуска в перемешку с кривообработкой. Я уверен, что имеющихся развилок более чем достаточно для того, чтобы понять, пиздец, это все как непросто. Хотя нет, еще один пункт хотел бы озвучить. Такое ощущение, что прям вот вскрываю какой-то заговор замалчивание. Я реально это за все время в ножевой теме пару раз всего встречал рекомендация. После сложного гринда, после э, поставленовки клейма, после выведения спусков еще раз отпустить свой клинок. Ну, потому что во время этих сложных процедур реально неизбежно накопление дополнительных внутренних напряжений. И ну, если ты любишь свой клинок, отпусти после шлифовки. У меня на этом сегодня все. Надеюсь, было не скучно, вы хоть что-то новое узнали о термообработке. Прежде чем попрощаться, еще пару слов. Да, мы живем во времена, когда все время что-то меняется, в том числе и правила Ютуба, и действительно сейчас херовая ситуация для авторов, когда очевидно, что цифры под видео превалируют над качеством контента. Отсюда даже в ножевой среде до дохрена мусора с кликбейтными картинками и говно-заголовками. Откровенно, вы даже понимаете, на кого я намекаю. На меня это сильно не влияет, а за державу очень сильно обидно. Uh, если бы я хотел обратиться за вашей помощью, я бы это сделал, как и все в начале. Hey, ставь лайк и подписывайся, и там напиши комменты, все дела. И вот это сделать надо было по правилам до того, как отвалились те, кому нахрен не нужна 20-минутная информация технического характера, поданная вот в таком вот соусе. Если ты досмотрел это видео до конца, и ты ну, ну хоть как-то вот, вот эту всю херню. Поддерживаешь на моей стороне? Напиши, пожалуйста, коммент, но особого вида. Начни его с фразы, а знаешь, Вадим, что я тут подумал? Запятая и все, что хотел бы написать. Неважно, я тебя мотивировал сейчас оставить комментариях мою поддержку. Говорю, не холодно, не жарко, но вот мне интересно. А есть ли у нас люди, которые меня поддерживают в комментах? Спасибо вам. До новых встреч.